Митинг Всероссийского штаба протестных действий КПРФ против пройденного стране социально-экономического курса с целью поддержки проекта закона о детях войны, требований детей войны по определению статуса льготы компенсации, для проведения, за честные выборы, за сохранение льгот на проезд, а также для ознакомления жителей с мнением КПРФ по проблемам мира и страны, региона, районной партии и выяснения мнений жителей, по всем вопросам объявляется открытым. Все деньги теперь не в бюджете, а в карманах олигархов. Себя они сделали оклады миллионы рублей в день, в месяц. А что, зарабатывают эти деньги? Потанины, якунины, Абрамовичи. На НТВ часто мы слышим «Помогите детям!» Мы, работяги, простые, получаем нищенскую зарплату. Стараемся помочь этим детям. А что делают эти элеганты? Стыдно нам за таких руководителей. Куда нам сейчас повезти детей? без кульма бегает. Вот вам, пожалуйста, и наркомания здесь, на поселке. И нашли бабочки. Вопрос. Второй вопрос. Значит, на днях... На днях одна жительница из 24-го дома, инвалид второй группы, выз... у нее было сильное давление, и она вызывала скорую. И с нее попросили 2000 рублей. И говорят, а скорые теперь платные, знаете об этом? И она вынуждена... Выдать 2000 рублей. Это разве дело, что пенсионер получает крохотную сумму, с него еще драть вызовы? А куда наши деньги деваются, коммунальные услуги? Куда они расходуются? Хотелось бы от властей послушать, куда они девают наши деньги. Хотя бы от нашего дома. Потратьте их на наш дом, а не куда-то. На матищи, на плантации растений и садов. С нашей стороны этот участок не облагорожен, порожен от выезда по Октябрьской до строительного рынка. Это же вообще какой-то позор, я не знаю, что и где и как. Почему не облагородили? Более того, про переход женщин говорил совершенно правильно. Так можно старушкам подыматься на третий этаж по ступенькам и потом спускаться. Более того, переход он в безобразном состоянии. Он не сделан, он грязный, там бутылки, там, извините, мочевой пахнет. Я по нему боюсь ходить, потому что какую-нибудь заразу точно поймаешь. Более того, защитную пленку не сняли. Там ночью темно не пройти. А ведь раньше был переход совершенно нормальный. Можно было просто прокопать метров на 15 поглубже и сделать нормальный поземный переход, который и был. Но это не сулит больших прибылей строительным компаниям. Поэтому такого монстра нам нагородили и здесь, и подальше, и все. А зимой что будут делать? Колясочники. Бабушки, дедушки, никто не поймется, со их можно просто упасть. Кто за ними будет ухаживать, непонятно. У вас есть активисты, и мое предложение как активиста партии КПРФ, обращайтесь к нам. У нас работают депутаты областной Думы Зенин Ивановна, который ежедневно ведет работу по этим заявлениям, обращениям. Очень много обращений. К сожалению, ваши мы еще не рассматривали, поэтому я прошу вас, приходите. Есть приемные дни, у нас работает райком в городе Матище. У нас большой опыт, мы готовы им делиться, мы готовы вам помочь. Мы, жители Восточной Перловки, объединились и собрали, и организовали товарищество собственников ТОС, Восточная Перловка, который борется против того, чтобы наши участки, и земли рядом с нашими домами застраивались муравейниками, 18-20-этажными домами, что приведет, как, по мнению всех экспертов, а в тем более и жителей, к жилищному коллапсу. То есть дорог нет, инфраструктур нет. Более того, это уже приводит к тому, что на территории ближайшего Подмосковья экологическая ситуация. Значительно ухудшается. А здесь один из последних форпостов нашей можно сказать борьбы с плохой экологией это парк Лосиный остров и восточная перловка, и дружба, и ближайшие поселки являются неотъемлемой частью, как мы считаем, этого а, огромного комплекса а, эко... Дружба Егорова Григорьевне. Я хочу сказать по поводу сберкассы. Почему мы пожизненно занимались и получали деньги в нашей сберкассе. Теперь все престарелые, больные, пожилые, все должны ехать в Перловку. Этот нам затруднения большие для нашего возраста создает. Теперь я в июле и в августе получала там пенсию. И меня дважды там обманули. Это безобразие. Я против того, чтобы в нашу Сберкассу, хочу, чтобы нашу Сберкассу восстановили, которая была честная, порядочная, Беркасса, которые которой люди были порядочные работали. Но не такие, как Хлам в которые меня обманули. Так, позор, позор сбербанк. Говори. Что касается льгот а, а, на проезд лишенных, ведь э, не, не только вертолет купил, рекламная кампания, Воробьев, какую газету не откройте, везде его фотографии на первых рядах, она тоже стоит больших денег, это реклама. И потом, мы не должны доказывать жителям Подмосковья, ветераны, э, зачем мы едем в Москву, у кого-то дети там, у кого-то кто-то работающий, пенсионеры едут. Дело в том, что столицей Московской области официально является город Москва. И почему мы, ветераны, не имеем права в столицу своей области приехать воспользоваться льготами, только по Подмосковью проехать, а в Москву платить деньги за метро, за троллейбус, за автобус. Абсолютно неправильное решение. В 2002 году был манифест «Единой России», который раньше назывался «Демократический выбор» и так далее. Вот было их манифест, говорилось, что в 2004 году уже каждый житель России будет платить за тепло и электричество в два раза меньше, чем сейчас, по сравнению с 2002 годом. В 2005 году каждый гражданин России будет получать свою долю от использования природных богатств России. Обещание было. Где оно? В 2006 году у каждого будет работа по профессии. Где это? Студенты кончают институты нигде, приходится устраиваться не по профессии, а где-нибудь в торговле. Хотя, говорится, и сейчас говорят, нету, нету инженеров, нету специалистов, нету производства, все задыхаются, разрушаются. Далее в манифесте Единой России пишется, к 2008 году каждая семья будет иметь собственное благоустроенное жилье, достойное третьего тысячелетия, вне зависимости от уровня сегодняшнего дохода. А к 2008 году Чечня и весь Северный Кавказ станет туристической и курортной Меккой России. К 2010 году будет построена транспортная магистраль, Санкт-Петербург, Канадырь, Токио, Владивосток, Брест и другие. Вот, забыла Единая Россия про свой манифест.